Погнали, друзья! Опачки, сшибли меня, опачки, неудача какая, а, друзья, неудачный момент. Недавно братишка Scratch натолкнулся на такую интересную и недавно вышедшую приключенческую игру под названием u -Lens. И ему, естественно, захотелось в нее поиграть и показать вам, мои дорогие телезрители, что же она из себя представляет. Игрушечка вышла совсем недавно, именно в этом году, в 2019 По жанру она считается вроде как выживалочкой, вроде песочницей. В данной игре нам предстоит раскрыть свои творческие Возможности, руководствуясь нашими фантазиями, мы сможем здесь построить все, что нам пожелается и вздумается а, в очень мощном редакторе u но Ну а затем мы можем оживить свои, свои творения, строение магии визуального программирования, загрузить свои творения в мастерскую, и что, чтобы показать их всему а, миру. Ну что ж, вот в начале игры на, нас, нам предлагают выбрать персонажа, давайте назовем его, естественно... Как мы обычно называем. Сейчас мы, ребята, откастомизируем своего персонажа. Есть такой вот тут лайтовый редактор кастомизации. Да, можно изменить внешность. Сейчас мы выберем, будем мы парнем или девушкой. Давайте выберем парня, как всегда. Так, этот цвет кожи у нас, я так понимаю. Давайте белого парня обычного выберем, да. И какую-нибудь внешность ему зададим. Здесь, я так понимаю, прически, лица сразу же. Да, то есть редактор достаточно простой. Нет никаких тут, у него никаких тут сложностей в освоении. То есть мы можем спокойно выбрать. Также мы сможем даже еще каждый вот этот портрет кастомизировать немножечко. Предлагают нам на выбор несколько вариантов. Так, ну давайте выберем что-нибудь такое простое. Я сильно заморачиваться, друзья, не буду. Выберем какого-нибудь вот такого вот... Паренька, да, вот с таким вот э, чубчиком кучерявым. И пойдем, наверное, уже разбираться, что же в этой игрушечке такого интересного, чем же она нас сможет привлечь. Надеюсь, мой обзор поможет вам определиться, стоит ли играть в эту игрушечку или же э, нет. Так, ну что ж, сейчас быстренько пробежимся по настройкам и продолжим. Э, давайте посмотрим. Э, выбор языка. Да, ребятки, русский язык здесь есть. Э, по остальным параметрам пока не буду сильно углубляться Это, я думаю, дело индивидуальное И сами, ребятки, разберетесь Существует также магазин, существуют сервера, на которых также можно играть Но нас интересует сейчас а, первоначальное знакомство Давайте посмотрим, что можно здесь а, делать вообще в этой игрушечке а, Так, недавние игры исследование песочница давайте попробуем наверное так исследование песочница монстр хорш так так так секундочку все игры да что же интересно давайте попробуем первую вкладочку да посмотрим скрещ в наш аватар здесь вот мы можем посмотреть себя и в любой момент я так понимаю мы можем себя кастомизировать как нам а, вздумается. Так, ну что ж, давайте здесь, я так понимаю, какие-то данные у нас указываются. Типа, какие-то а, внутри игровой валюты, я так понимаю. Здесь у нас сообщение. Ну, я думаю, что э, любой из вас, ребятки, с этим разберется. Ну что ж, давайте попробуем недавние игры. Посмотрим, я так понимаю, здесь какие-то сохранения будут указываться. А, здесь у нас что такое? Самая основная по центру вкладочка. Я так понимаю, здесь мы и сможем. Так, Игровой Остров. Добро пожаловать на Игровой Остров. Присоединяйся к нашему невероятному миру, игра Веселые мини-игры с другими игроками, получая опыт, наряжай своего персонажа как душе угодно Давайте попробуем стартуем и посмотрим, какую же игру нам подберет сегодня игрушечка под названием u -Lens. Попробуем, ребятки, раскрыть свои творческие возможности А здесь, как пишут разработчики, это вполне возможно Ведь игрушечка у нас является приключенческой песочницей где мы можем творить практически без ограничений Ну, давайте, ребятки, вместе с вами сейчас и ознакомимся Так, добро пожаловать на игровые острова Где вы можете играть в забавные мини-игры Зарабатывать очки опыта Разблокировать новую одежду для своего аватара так, пройдите через вихрь, чтобы автоматически встать в очередь на следующую бесплатную игровую сессию, либо поговорить с одним из неигровых персонажей, если хочешь сыграть а, в конкретную игру. Так, а, закрываем и смотрим, в какой еще мне вихрь надо войти, я что-то не понимаю. Так, я так понимаю, здесь такие же игроки, как я. Hello, how, всем привет! Так, давайте пойдем, ребятки, дальше. Мне нужно сейчас туда, я так понимаю, зайти. Ежедневное задание а, предлагают мне выполнить а, Вот такой, ребятки, у нас мир Достаточно простой а, Любой компьютер практически его потянет а, Маломощный даже, ребятки, такой, как у меня, его спокойно тянет эту игрушечку. Какой, ребятки, компьютер у меня, можете посмотреть его в параметрах. Ссылочка в описании для этого есть. Давайте посмотрим, что это такое. Продавец билетов. Давайте попробуем поговорить. Мы можем помахать вот так вот ручкой. Так, 1, 2, 3. Ну, я так понимаю, что все эти билеты у нас платные и стоят определенных монет. Я вижу, что у меня билетов 5 сейчас на данный момент. И я могу видимо, как-то воспользоваться. Так, это что такое? Такой вот у нас мини-город. А, уклонись от бомбы. Это, наверное, какая-то мини-игра, да? Так, что нам сделать? А, уклонись от бомбы. Это у нас рандомная игра, я так понимаю, в которой мы можем поучаствовать. Давайте попробуем, а, поучаствуем а, в этой игрушечке, что у нас здесь за... Так, уклонись... Что за у нас за уклоня... Что нам придется, ребятки, от каких бомб еще уклоняться, сейчас с вами посмотрим Просто я вот за зашел, зашел, значит, подошел к игровому персонажу, спросил у него и начал сразу же мини-игру а Мне надо здесь сразу же уклоняться от бомбы, начало игры через 5, 4, 3, 2, 1 А как уклоняться-то, а? Есть какие-то советы или что-то в этом роде? Так, мечи мне дали, мечи, и что надо делать? Это надо взрывать. А, это надо, это надо бить, друзья. Это надо бить, эти штуки. Так, раз. Ага, вот это вот это забьем, вот это забьем. Так. Надо, значит, эти штуки, я так понимаю, бить просто и все. И кто как можно больше, я так понимаю, выбит этих штук, тот ты победил, я так понимаю, да, наверное? Так, 13, 14, отлично, пока идем. Так, так, так, секундочку. Надо, надо, надо, ребятки, присутствовать в тех местах, где таких штук много. Так. Отлично, пока идем Я не знаю, какой у меня счет Но, наверное, я где-то в самом конце Так, так, так А можно какие-то перекаты здесь сделать? Так, отлично Идем, идем, идем И пока что, я так понимаю, мы лидируем я, так, я не вижу, правда, где мы Осталось 14, 15, 13, 12, 11 Так, так, так, еще нужны Так, еще надо, еще, еще эти штуки Я так понимаю, кто больше замочит этих штук Тот и победил, тот и папка Так так, не успеваем. Ах ты ж, мое так, что мы тут выбили, интересно. А, 41 у кого-то даже, ни хрена себе. Я, ребятки, на третьем месте. И плюс 5 очков. А получаю, значит, к 5 очков, значит, экспириенса получаем. И вернуться на... Возвращаемся на игровой остров. Вот так вот, ребятки, происходит здесь интересное состязание, соревнования. Мы просто подошли к одному из игровых персонажей, взяли у него задание и сразу же ворвались вот в такую мини-игру. Вот такой, ребятки, u то есть вы для себя можете здесь найти подходящую вам игру и в нее играть. Это, я так понимаю, игра, состоящая из кучи мини-игр. Также, я так понимаю, по... судя по тому, что говорят разработчики, здесь скорее все, есть какой-то редактор этих игр, мини-игр, в которые при создании, допустим, своей игры вы также сможете, наверное, приглашать как каких-то игроков. Так, поздравляем! Вы успешно завершили средневековый тренировочный лагерь, плюс 5 опыта мы получили, Берем, ребятки, награду, и у меня 5 из 15. Так, что у нас здесь такое? Катись, катя, катящиеся камни. Давайте, ребят, попробуем. Это у нас тоже очередное соревнование, состязание. Попробуем, сыграем же в него. Если честно, ребятки, я первый раз сейчас играю во все мини-игры. И мне вообще неизвестно... Так, очередь отменена, написано. Автоматическая очередь включена. И мне, ребят, вообще неизвестно, какие же здесь все-таки игры у нас присутствуют. Так, ежедневное задание. Парящие платформы. А, и где же, интересно, его нужно проходить Я так понимаю, вот здесь вот, да Очередь а, на игру Так, так, так, секундочку Так, секундочку, игра подготавливается Парящие платформы мне нужны Интересно, посчитай или упади Да, посчитай или упади Мне, кстати, тоже нужно а, выполнить Потому что оно у меня числится В самых актуальных заданиях на сегодняшний день Естественно, если мы будем выполнять задания Нам дают за это какие-то бонусы, я так понимаю, больше. Так, ну что ж, начало игры И что здесь надо сделать Вот тут я не знаю, что мне надо сделать а, Тут нужно мне как бы приготовиться Так, я вот, ребят, не знаю, то ли посините, то ли чего Так, 7 плюс 5 а, так, так, так, секундочку, 7 плюс 5, 12 будет, да? А, 13, это зеленый, да? Это зеленый. Ай-яй-яй, как же так-то, а? Да, первый раз я сказал правильно, 7 плюс 5, 12, потом просто растерялся а, и не понял вообще. Да, нужно, ребятки, здесь просто иметь концентрацию. Так, а, экран игры F2, а, и мы сможем, я так понимаю, сейчас понаблюдать. А... Так, вернуться на игровой остров. Да, ребят, здесь нужно считать эту игру. Это, это значит, у нас испытание на, э, так сказать, математические свои, на проверку математических знаний. То есть мы здесь должны будем выбирать э, определенную область. Так, забрать награду. Но ну, я, наверное, еще раз попробую. Сосчитай или упади. а Вот такое вот задание. Давайте еще раз попробуем. А, давайте подготовимся к игре. Игра, я думаю, так думаю, на, для нас здесь всегда найдется. Скачки. Так, это что здесь сейчас такое? А, скачки какие-то мне предлагают. До этого было сосчитай упади. А тут сейчас какие-то скачки. Это рандомные, я так понимаю, какие-то игры, что ли, или что? Так, твой остров загружается. Да, ну надо, ребят, ко всем играм здесь сначала привыч да, привыкнуть. И что мы делаем? А, сейчас а, надо, я так понимаю, скакать через препятствия. Начало игры через 3, 2, 1, а, 0. Поехали. А ускоряться как-то можно? Так, это я наоборот затормозила. а? Так, так... Попрыгали, поскакали, ребятки. Давайте, давайте. Вообще без понятия, как здесь что делать. Так. Да, я перепрыгнул. Есть такое дело. Так, здесь у нас... Ага. Они у нас поднимаются, опускаются. Скачем дальше. Пока что скачем, ребятки. Скачки мне даже нравятся. Это даже более прикольно. А почему быстрее мы не можем ехать? Надо срезать как-то, умудряться. Вот сюда надо поп попробовать. Да, есть такое дело. И мы практически на первом месте, я так понимаю. Надо еще один круг, я так понимаю, навернуть. Но надо попривыкнуть, ребятки, ко всему. Главное, нигде не навернуться. Так, так, так, срезаем, срезаем, срезаем. Здесь вроде бы просто с одной стороны, но... Надо главное вовремя нажимать. Так, вот тут у нас, значит, ага, ага, успел, успел, отлично. Так, здесь у нас стеночки не поднимаются, слава богу, и поэтому мы преодолеваем их достаточно быстро. Да, ребят, есть игры попроще, есть игры посложнее. Так, здесь мы тоже опять преодолеваем. Замечательно просто. Но я так понимаю, быстрее наша лошадка не бежит, потому что у нас здесь определенная скорость имеется. Больше которой мы бежать, к сожалению, не можем. Так, вот здесь самое сложное, я так понимаю. Да хотя, хрен его знает. Главное, главное, нужно попривыкнуть. Так, здесь преодолеваем. Отлично. И здесь преодолеваем. Пока что, вроде, я мне так кажется, я иду первый. Обошел всех совершенно. Главное сейчас вот здесь вот не облажаться. И перепрыгнуть, отлично. И сколько мне интересно, кругов осталось. А, winner скрин. Так, и что и что дальше? И дальше-то что? Я вот не пойму, а, то ли я первый, то ли я последний. Так. Я, ребятки, первый, да, я видно, что набрал а, максимальное количество очков, 100 и 10 единиц опыта я тоже получил. Ну что ж, возвращаемся, неплохой результат для первого раза, да, вот в эти скачки я играл вообще первый раз, и у меня реально получилось сразу же вырваться вперед. Я так понимаю, просто здесь а, многие из игроков, которые тоже были, они также а, первый раз а, и немножко растерялись, но... Да, это мне, это мне даже больше понравилось испытание. Так, забираем награду. Вот такая игра, игрушечка, ребятки, у нас под названием u где мы э, можем играть в различные мини-игры. Мы их сами выбираем, какие нам нужны будут, да. А у меня скачки, значит, есть, сочетаю или упади. И дальше давайте попробуем. А парящие платформы а сейчас у нас на очереди. Так, а как-то можно поменять или выбрать это все дело? Так, давайте попробуем все-таки следующую мини-игру пройти. Да, скачки мне определенно понравились. Ребята, а как вам скачки понравились или нет, пишите про это в комментариях. Братишка Скрэч почитает, обязательно на это дело ответит. Так, ну что ж, дальше у нас, значит, выживи как можно дольше. Лава очень горячая, ты можешь толкать других игроков. Так, а, подождите, подождите. Лава, лава, лава, лава, я вижу, что лава у нас. Так, секундочку, надо здесь атаковать пульсировать. А можно прыгать. Можно, можно вот так, да, я так, да, я понял, ребятки, смысл этого всего дела, ай-яй-яй, чуть-чуть не упал, тут у нас еще есть, есть время подумать, временно подумать у нас здесь имеется, так, главное не прыгнуть туда, куда не надо, так, пульсируем, пульсируем, ребятки, так. Главное не упасть нам в лаву Ой, ой, ой, ой, чуть-чуть, чуть-чуть, прям вообще чуть-чуть Так, что у нас? Какие острова рушатся? Я, я, вот здесь достаточно большой остров Можно, кстати, толкать других игроков, как мне сказали Вот, вот так, вот так, отлично Столкнул, получилось, ребят, Да, я негодяй, нехороший, но выживает, как говорится, последний Выживает сильнейший так, смотрим еще, где у нас, так, врушится все Вот там вот, чувачок, так, ребятки, совсем выбора у меня не осталось Так, секундочку, зачем я это сделал? Вот не надо было, друзья, прыгать, я, я бы так дольше продержался Ну, по крайней мере, я опять на первом месте, смотрите Я так понимаю, просто тот чувачок вместе со мной тоже упал В итоге мы на первом месте, ребятки, второй раз занимаем первое место в мини-играх Ну, это все, скорее всего, потому что игрушечка недавно только вышла в релиз, 5 декабря этого года Поэтому а, мало еще здесь трушных игроков, которые реально а, умеют а, а, грамотно играть на этих уровнях. Так, ну что ж, поздравляют меня тут да жертву вулкана. Мы успешно завершили а, жертву вулкана, забираем награду. Так, копится у нас потихоньку опыт. Мне бы сейчас а, сосчитай и упади туда сходить. Так, очередь а, отключена катящиеся камни. А, вот именно катящиеся камни мне как-то не особо нужны. А, ну, я, наверное, все-таки попробую Так, а, у меня парящие платформы Мне нужно пройти а, три раза Я так понимаю, плюс 30 к опыту А где, кстати, их найти, эти парящие платформы? Я не знаю а, Тут нужно искать а, Давайте пройдемся по карте Исследуем, да, что у нас здесь есть Так, вот здесь я был а, Уклонись от бомбы Здесь у нас а, катя... А, вот же катящиеся камни Вот сюда можно, кстати, обратиться И вот с этим персонажем поговорив Мы сможем, ребятки, поучаствовать В катя... катящихся камнях да-да-да. Так, сочетаю у, у, уклонись от бомбы. Так, а зачем мне они нужны? <с> так, еще раз, друзья. Здесь мы с, скачки можем пройти. Скачки я уже проходил. Здесь парящие платформы. Да, вот сюда мне, наверное, лучше надо, чем туда. Давайте подождем здесь игроков. Если мы сейчас наберем 5 из 5, то мы сможем поучаствовать в этом. Так, у меня до сих пор кат катящиеся камни стоят. Как это отменить, я не знаю. Я бы сейчас поучаствовал... А, так, закрыть. Так, так, так. А, секундочку. Мне вот в, этом бы, вот в этом бы состязании поучаствовать, но здесь слишком мало, я так понимаю, народу. Так, накатящиеся камни, что ли, пойти? Я не знаю, или что. А, так, мне бы вот сюда, по идее, нужно. Парящие платформы. Поговорив с ним, я выбираю рандомную игру, но... Так, F... а, F2. Мне нужно для отмены, ребятки, сначала нажать... А потом уже вставать в другую очередь. Да, теперь мы стоим на очередь в катящиеся камне. Опять. Зачем мне в катящиеся камни, если я хочу на парящие платформы, и игра подготавливается. Ну да ладно. А, Сосчитаю, Люпади, кстати, появилась. Вот мне, наверное, туда лучше сходить. Давайте попробуем. Я пока еще немножко не понимаю, как здесь происходит выбор а, состязаний, да, которые происходят у нас здесь. Uh, я не понимаю немножко Мне еще надо поразбираться, друзья И понять, если кто-то из вас в курсе, как здесь выбираются правильно уровни игры То напишите, пожалуйста, мне об этом в комментариях Так, uh, уворачивайся от камней и держись как можно выше, чтобы получить больше очков Вот так вот, да? Ага, все уже сразу падают Так, через два, один, ноль Мне так понимаю, надо лезть туда Все, идем, тут, идем сюда И нужно подниматься выше Так, еще один камень, еще камень Еще камень Отлично Ах ты ж, ⁇ ё-моё, Сбила меня! Сбила, черт возьми! Все что ли? Нет, нет, еще не все. Качащийся. Так, подождите, подождите. А как мне попасть-то туда? А, вот сюда. Ага, понял я, как туда попасть. Тут, ребятки, нужно просто на стрелочку выйти. Она меня катапультирует, но катапультирует, она меня хреново, если честно. Да блин, а, опять не повезло, друзья. Ага, нет, я остался все-таки. Остался. Нужно очки, ребятки, собирать. Ох, как сколько много камней здесь. Ой-ой-ой-ой. Так, идем, идем, ребятки, идем, идем, пытаемся увернуться Увернуться, уворачиваемся Меня опять сбивает этот большой камень Блин, черт возьми Да, надо тут еще смотреть, куда летишь Потому что, так, так, так, секундочку Один за другим У меня пока что очков немного Так, еще один большой камень, еще один, ребятки, убегаем, убегаем Убегаем, так, секундочку Отпрыгиваем, постараемся удержаться Как можно выше так, отлично. А, Третье место, друзья, я набрал. Тут определенное время есть, за которое нужно продержаться. Но, к сожалению, меня пару раз столкнуло, и поэтому я не, не успел набрать максимальное количество очков. Вот такая вот мини-игрушечка у нас была под названием «Катящиеся камни». Мне бы сейчас упади и сосчитай. Поиграть в такую игру Так, катящиеся камни плюс 5 к опыту Мы успешно завершили задание Так, ребят, продолжаем играть в игрушечку под названием u Где мы можем выбирать различные мини-игры, которые нам по душе Ну сейчас, так понимаю, состязание сочитая упади у нас подоспело Я сейчас постараюсь считать более эффективным способом, чтобы не упасть Начало игры, я так понимаю, какое значение мы правильно по посчитаем а, На такую платформу и нужно нам а, вставать Да, и нужно вставать, наверное, именно вот сюда Так, смотрим а, 6 плюс 8 у нас будет это... 1, а, сколько? 13? Это 12 Это 13, да? Подожди, 6 плюс 8 А, это 14 вообще! Надо на синюю вставать! Надо на синюю вставать в раунд 2 Так, что-то я не понял, почему я... Ре реально, ребятки, сложновато а, Никто не умеет здесь считать И все просто упали вниз Я понял смысл этой этой игры, этих платформ Нужно вставать на платформу, на конкретную а, именно вот надо было на синюю а, встать мне Но ну, я почему-то затупил С а, математикой, у братишки, скажите, как вы видите, хреново он, Считает он не очень Ну что ж, проигрываем опять в, этой, э, в этом состязании И давайте по -по -по посмотрим еще какие-нибудь состязания Так, а какие у нас сейчас еще состязания на очереди Уклонись от бомбы Так, давайте посмотрим, здесь что у нас F2 для включения Так, нажимаем Перестрелка на Диком Западе. Так, игра подготавливается. Что я типа попал уже? Так, давайте мы отменим а, жертву. Так, перестрелка мне, в принципе, не нужна. А, но мы все равно уже на нее вступили, потому что когда мы заходим в этот круг, у нас уже автоматически мы выбираемся как участником состязания. Поэтому никуда не денешься. Давайте попробуем. И в этом состязании попытаем свои силы. Давайте посмотрим, что у нас начало игры. Через 6-5 а, бандиты захватили город. Перестреляй их. А у меня есть чем стрелять-то? Стрелять-то есть чем? Я не пойму. Ага, есть. Вот он, бандит. Вот же бандит. Вот же бандит. Почему я не попал сразу? Так, отлично. Вот второй бандит. Отлично. Давай-давай. Почему я так медленно стреляю? Так. Да что ж ты будешь делать? Вот реально, братишка, скорее что-то медленно стреляет. Медленно, очень медленно. А, бандиты это красные, я так понимаю. Или зеленые тоже бандиты. Красные это, я так понимаю, те, которые, за которых дают больше очков. Ага, плюс 15 сразу За красных дают плюс 15 Да, за красных дают гораздо больше, друзья, очков а За желтых дают тоже достаточно немало И таким образом, если мы будем считать, если стрелять в красных или в желтых, вот в этих вот, да, в дальних То нам дают гораздо больше очков А вот того, который наверху, если мы попадем, надо, надо главное, ребятки, прицелиться Тогда у нас очечков больше нам дают очечков так, секундочку, секундочку, друзья, что-то немножко у меня кривит прицел Да, кто-то здесь уже спрошаренный и настрелял гораздо больше Но ничего, ребятки, я попривыкну и мы со временем к этому ко всему приспособимся Да, здесь, ребятки, есть различные испытания То есть мы можем на точность, на меткость, на реакцию проверять свои навыки Лично мне, ребятки, игрушечка начинает нравиться Потому что мы на свой выбор можем подобрать себе какое-нибудь испытание Да, игрушечку, в которую нам нравится больше всего Играть. Так, ну что у нас сейчас? А, средневековый тренировочный лагерь. Мне вот бы уклониться от бомбы, да? Как-то зайти. Уклонись от бомбы, оставлю на очередь на игру. Да, как мы только за. Вот, уклониться от бомбы, это мне надо. Хотя зачем? Уклонись от бомбы, мне зачем? Мне сейчас сосчитай или упади, по идее, нужно уклоня. а, нет, да А, нет, да, как классно я сказала, Нет и да, ну что ж, ждем, ребятки На уклонение от бомбы Мне это испытание тоже нужно Мы выполним еще один пункт Так, да, я стою на очереди Вот именно в этом центре Можно, кстати, наверх пробежаться и там посмотреть, что у нас там происходит Но пока что стоим на очереди Да-да-да Почему катящиеся камни у нас пошли? Двоечка, пожалуйста. Как вот выбрать именно... Вот именно мне двоечка сейчас нужна, и я стою в очереди на уклониться от бомбы. Мне это гораздо важнее. Так, оставлена очередь на игру. Я как только выхожу с этого круга, я так понимаю, меня сразу же выписывают. Встаем на очередь... Да, что ж ты будешь делать? Все, ребят, встаем на очередь на катящиеся камни. И нельзя отсюда больше уходить. Давайте, подходите уже побыстрее. Вот таким образом, да, друзья, мы находим себе игрушечку. Вот нас как только накопилось 5 человек, мы сразу же приступаем э, к игре. И у нас на очереди катящиеся камни. Ждем и приступаем. Ну а пока мы, ребята, загружаемся, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Пишите, братишки, скричу, и он обязательно ответит. Так, ну а мы, ребятки, сейчас снова будем уворачиваться от катящихся камней. Да, сразу же на позицию старт встаем. И нам нужно максимально быстро идти наверх. Вот, все, идем уже наверх, потому что чем раньше мы забежим... Э, так, как это он так перекатывался, а? А, можно на шифт, ребятки, перекатываться. Ничего себе, я не знал даже. Вот я, если честно, я не знал. Пять очков. 5 очков. Здесь реально сложно увернуться. Если он здесь появился, так. Ага. Так, так, так, секундочку, секундочку. Опачки, сшибли меня. Опачки, неудача какая, а, друзья, неудачный момент. Так, опять неудачный момент. Опять мы нарвались на большой камень. Так, бежим, ребятки, бежим срочно наверх. Но мы неплохо так наверху постояли. И нам неплохо так дали очков. Да, надо бы срочно забираться! Опять меня скинули. Черт возьми, надо, ребятки, немножко запас побольше делать. Потому что меня скидывают постоянно. Постоянно скидывают. Так, так, так, так, так, секундочку. Отлично, идем, идем, идем, надо выше подниматься, выше, там кто-то прям наверху на самом бегает, секундочку, секундочку, надо бы, надо бы, секундочку, уворачиваемся, уворачиваемся, да, можно, кстати, здесь уклоняться, и надо этим пользоваться активно, просто в бок, влево, вправо, и все, оп, и все, отлично, ах ты, блин, прям на камень, ну ладно, мы хотя бы немножко накопили, да, мы на втором месте теперь уже, в прошлый раз, по-моему, я был на третьем а, месте, ну что ж, мы проходим, нет это соревнование, испытание, или же еще надо немножечко потренироваться? Продолжаем, ребятки, играть в игру Юланс. Юланс ли она называется, где мы выбираем именно какая игра нам по душе, в какую игру можно поиграть. Так, уклонись от бомбы, мне бы надо да, взять испытания, но надо, я так понимаю, это найти. А если мы зайдем повыше, что мы там найдем? Давайте все-таки пробежимся по карте и посмотрим, что у нас здесь есть, а не будем только торчать на одном месте. Сосчитай или упади, я, в принципе, стою на... А как вот я, смотрите, стою в очереди? Меня игра сама выбирает или что? Я вроде как стою в очереди На сосчитай и упади Вот такая, ребятки, карта у нас сейчас Да, мы можем тут побродить, но тут, я так понимаю, просто декоративного а, Плана у нас такие элементы Где мы, в принципе, просто можем Побродить, посмотреть То есть, насладиться красотой а, И так далее Ничего особого, пока мы ждем игру Уклонись от бомбы, кстати, один, два. Но я, наверное, на один пойду мне сейчас важно, да, вот игра подготавливается даже в тот момент, когда я просто здесь хожу. А это что такое, интересно? Так, ладно, я сейчас сосчитаю и упади пойду. Мне нужно пройти это испытание и взять дополнительные очки, дополнительные бонусы. Итак, вновь, ребятки, сейчас будем считать. Давайте все-таки попробуем не тупить, как говорится. А то что-то мы в прошлый раз затупили вообще жестко. И тут нужно реально думать. А, так, 8 плюс 8, 16. Это желтый сектор. Вот я сейчас на нем нахожусь. Если я сюда встаю, а, да, меня, по идее, не должно выкинуть. Так, 8 плюс 8, 16 Есть, ребятки, время на подумать Так, отлично, коррект, это значит хо А 6 плюс 6, это 12, зеленый сектор, друзья Зеленый сектор, идем сюда Так, отлично, ох ты, быстрее гораздо падают платформы Так, 6 плюс 6, 12, отлично Так, идем дальше Следующая цифра М -м, Дальше, 17 плюс 17 Это 34, друзья Давайте идем сюда Можно, кстати, здесь побыстрее ходить Ну что, падай уже, ты что не упал-то? Нам дают еще время на подумать, да-да-да. Так, отлично. Дальше, ребятки, идем. А, по пока что получается 12 плюс 13, это у нас сколько? 25. Это красный сектор. Апа. Успел? Успел, да, наверное. Отлично, друзья. Продолжаем дальше считать. У нас считалочки сейчас, если мы... Так, 11 плюс 12, это 23 зеленый. Зелененький сектор. Так, так, так. Отлично. Все успевают, все за мной бегут, а. Так, так, так, Отлично. Дальше, ребятки. Дальше, дальше, дальше. 17 плюс 27. Это у нас 37 и 44. Зеленый, друзья! Зеленый! Ага, отлично. Отлично, друзья. Есть вот кто правильно считает, тот, ребятки, остается. Еле-еле, я успел, быстренько посчитал. Все куда-то непонятно встали. Их, кстати, выбрасывает вообще, независимо от того, стоят они на платформе или нет. Ну и мы выбиваем первое место. Замечательно, я знал, что я справлюсь. Главное, ребятки, это терпение и труд, все перетрут. Вот так вот, ребятки, и делаются здесь дела в игрушечке под названием ULens. Отлично, просто что-то опыта дают маловато как-то. Так, ну я же вроде как прошелся, считай или упади. Да, а мне галочку почему не поставили? А недельное задание... Мне что, видимо, надо несколько раз это, это, значит, испытание пройти или как? Сосчитай или упади. Игра подготавливается, но если честно, так, а почему меня обратно ставит в сосчитай или упади, если я не хочу? Я бы сейчас сходил в уклонение от бомбы в какой-нибудь, или я просто где-то взял и записался в очередь, и поэтому меня постоянно ставит а, именно в сосчитай или упади. Давайте еще раз попробуем, ребятки, сосчитаем. Или упадем. А, Потренируем немножко свои навыки, а, заставим наш мозг работать. А, потому что реально, вот эта игра она заставляет думать а, напрягаться. Мо 6 плюс 9 это будет насколько? А, 15-зеленый, друзья, зелененький. А вы стойте дальше там. Стойте дальше до конца. Падайте, падайте, говорю. Да что ж ты. А, один провалился, да. Замечательно. 6-9, 15. Так, дальше, ребятки, смотрим. Да-да-да, кстати, очень познавательная штука Так, 6 плюс 8, это у нас сколько будет? 14, по-моему, да, тоже остаемся здесь Замечательно, да, замечательно 6 плюс 8, 14, все правильно Так, давай, давайте, ребятки, более внимательно Потому что если я буду болтать Так, 11 плюс 12, это будет 23 красный 23 красный Опять за мной они бегают Опять они бегают за мной С каждым разом, кстати, цифры становятся более сложными Так, секундочку 15 плюс 19, 25, 34. На синий надо стать. А вы идите куда-нибудь. Идите, идите отсюда. Идите отсюда, говорю. Даже то, что ж вы пришли за мной-то, а. Они думают, что я лучше всех считаю. 12 плюс 12, 24 красная. Это легко. Вот такие одинаковые цифры легко сосчитать. Да, да, да, труда особого никакого нет. Так. 12, так, отлично, коррект. Дальше, ребятки, смотрим. Считаем. Так, 20 плюс 25 это 45 синее. Синяя, не ходите за мной, идите вон отсюда Тут же можно толкаться, если бы можно было толкаться Я бы вас толкнул уже давно, так 20, да, отлично Идем дальше 25 плюс 27, это будет 40, 52, желтая 52, 50, да идите отсюда Идите, говорю, отсюда, кыш Да что ж вы за мной-то все ходите, а Когда же, блин, вы наконец перестанете За мной ходить, так, 20 плюс 30, это будет 50, это легко Кыш отсюда, кыш отсюда, говорю, кыш Входит за мной, все Черт возьми, а. Так, ладно, давайте, ребят, сконцентрируемся. Сейчас будут более сложные. 34 плюс 24 это будет э, 78 желтая. Идите отсюда, пошли вон. Все. Да как так как так-то, а? а почему я улетел? Ах, ты ж ё я, видимо, просто неправильно сосчитал немножко, друзья, да, ну да ладненько. А, давайте попробуем все таки в другую какую-нибудь игрушку сыграть, а, потому что, сочетая или упади, мне уже немножко поднадоело. Да-да-да, и я бы сейчас какую-нибудь другую игрушечку сыграл. А, ну что ж, ребятки, вот такая вот игрушечка под названием U-Land. А, здесь мы можем выбирать а, интересующее нас задание. Да, да, кстати, если мы нажмем на F2, я уже достиг уровня 3, замечательно, то... Я очередь, значит, отключу пока что Да, можно, кстати, на, на, на F2 мы ставим автоматическую очередь И тогда мы э, вступаем э, вообще во все э, соревнования, которые только есть Так, скачки я прошел Уклонись от бомбы Парящие платформы, кстати, вот сюда бы я сходил Давайте попробуем сюда сходить Так, ну что, записываемся? А, катя... а почему опять катящиеся камни-то? А, я не знаю а, Мне бы записаться на парящие платформы, я не знаю как на, на, на парящие платформы-то записаться? Автоматическая очередь отключена. Это да. А, так, привет. Что-то я не понял. Как здесь записываться на парящие платформы? А, так, плей. А, это рандом, ребятки. А это конкретно на парящие платформы мы записываемся? Да, да, да. Все верно. И сейчас у меня по приоритету стоят парящие платформы на первом месте. Вот сюда мы и ждем. Кстати, да, то есть тут надо каждую игрушечку ждать, когда у нас накопится очередь. А еще, ребятки, что можно сделать? А можно вот сюда скачки, мне не обязательно. Вот сосчитай, упади, я вообще не пойму, почему у меня не зачлось. Так, парящие платформы сейчас, ребятки, записываемся. Мне нужно попробовать еженедельное задание выполнить. Так, а здесь у нас что? Жертва Вулкану, это мы по-моему тоже проходили Так, здесь у нас перестрелка На Диком Западе а Здесь у нас средневековый а, тренировочный Лагерь горячая платформа копится, сочетали упади Это мне пока не интересно Так, а еще если куда-нибудь мы сходим, тут какая-то пещерка Даже есть, да ничего себе Какие-то сокровища. Ну, это просто, я так понимаю, бродить, ходить, исследовать. Ничего особенного в этом нет. А или здесь какой-то секретный персонаж стоит, который да даст, нас секретное, даст нам секретное какое-нибудь задание. Давайте попробуем по немножко поисследуем здесь. Нет, что-то я никого здесь не нашел. Или все-таки найдем кого-нибудь? Нет? Давайте попробуем. Так, кто-то из очереди выписывается и опять приходится нам долго ждать. Ну что ж, ребят, вот такая игрушечка, u -Lens. играем первый раз в нее вместе с вами, специально для вас, чтобы вы понимали, стоит в нее играть или же нет. Появилась она на просторах Стима совсем недавно, а вышла в этом году. Так, а здесь что такое? Ага, это мы куда-то вышли, гардеробная, да, друзья, мы зашли в гардеробную, здесь, я так понимаю, мы что-то, какие-то шмотки можем выбрать, да, это что у нас такое? Так, да, ребят, мы здесь можем выбрать шмоточки какие-то, да, и это у нас будут тратиться... А что будет тратиться, скажите мне, пожалуйста Какие-то очки, ребятки, будут тратиться М -м, Какие -то... Рубашка из травы, игра запускается Так, ну а мы тем временем встали уже на очередь Да, независимо от того, где мы здесь находимся Мы встаем все равно в очередь и мы вклиниваемся в игру Да, старт гейм и мы, ребятки, в парящих платформах А что нам надо сделать? Перепрыгни первым на другую сторону, ага Аккуратнее надо, ой, ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо Блин, чуть не затупил, а Чуть-чуть не затупил. Тут, короче, ребятки, да, тут у нас паркур. Тут у нас паркурчик. Ах ты ж, ё мое не получается у меня быстро перепрыгнуть. А, тут сначала заново начинаем. Отлично. Парящие платформы, ребятки, вот так вот мы пытаемся здесь пройти. А папа па, -па Интересно, как бы, как бы нам пройти-то это все. Так, на ту сторону надо прыгнуть. Тут на самом деле, ребят, много испытаний. Вот эти кубики, я так понимаю, сталкивают нас. Надо иногда подождать, не, не, не сильно быстро торопиться. Я так понимаю, не все еще потеряно. Так, а что здесь? Надо было подождать! Да, отлично, отлично, ребятки, я сумел. Так, ждем, ребятки, платформу. А, толкаться я думаю, здесь можно или нет? Оп, перепрыгиваем, замечательно. Но там кто-то спереди даже идет, да, смотрите. А, представляю, если меня скинет, а заново начинать, это же капец как сложно. Пока что вроде у нас получается, друзья. Это у нас паркурчик, черт возьми! Тихо. А, мы уже можем здесь. Нет, ребятки, опять я упал. Ага, мы начинаем, типа с это сейф поинта. Так, так, так, допрыгал до конца первым, игра скоро закончится. Черт побери, черт, а второе место занимаем. Да, первый все-таки не я, ну ничего страшного, ребят, зато мы поняли, что такое парящие платформы. Интересно, нам зачтется это задание или же нет, давайте посмотрим. А мы сейчас поиграли в парящие платформы и зачтется ли оно нам. Заняли мы, кстати, второе место. Сейчас, ребятки, посмотрим. Вот такая вот игра про мини-игры, где мы можем... Да, парящие платформы мне зачлось, я бы, наверное, еще раз встал в очередь. Куда-нибудь, куда-нибудь, да В те же самые парящие платформы Сосчитали упади мне, в принципе Почему-то не зачли, да, это очень-очень Печально, ну давайте постоим Посмотрим, а, может быть еще раз получится Так, что у нас здесь, стол для покраски А что мы здесь можем делать а, Мы можем здесь покрасить рубашку Или штаны в разные цвета, заметьте Друзья, да-да-да, такого в редакторе Вроде как нам не, не предоставляли Мы можем покрасить рубашечку в синий цвет Вот так вот, да, цвет номер один Сколько, кстати, это будет стоить Сброс. А, вот я покрасил. Это вроде как, э, не знаю, сколько правда это стоит. Так, F2 для включения. Так, скачки. А, Скачки. Опять нас скачки определяют. Но это если мы, ребятки, выбираем автоматически. Идет строительство, здесь написано. А, я так понимаю, это в процессе, когда у нас а, игра обновится, здесь что-нибудь появится. Но пока что здесь ничего сделать нельзя. Зеркало, ребятки, можем в зеркало посмотреть. Но это, скорее всего, тогда, когда мы закончим мини-игру. но у нас, ребятки, на очереди мини-игрушечка. Следующая, ну мы по-моему в нее уже играли, это скачки, скачки вы уже а, видели Так, начало игры, через 9-10, ага, все ждем ребятки, как, а, как, а как встать кстати на лошадь, почему они стоят, а я не могу стоять, я просто сидя Все, погнали, гоу-гоу-гоу, как-то быстро он стартанул, а, как-то у кого-то прям быстрее меня как будто бегают они сразу же Так, ладно, срезаем сейчас, срезаем уголочек, срезаем максимально Упаду, наверное, нет, попал, отлично, так Здесь надо перепрыгнуть, ага <смех> Опять я всех обогнал <смех> Опять обогнал, надо здесь знать, как прыгать Иначе можно врезаться Легонечко, так, вот так Секундочку, секундочку, секундочку Отлично, здесь перепрыгиваем Замечательно просто все он такой Ох ты ж, е-мое, как он быстро бежит, смотрите за нами Он ничего не уступает нам, офигеть Я вроде красил себе рубашку Но тут почему-то она у меня не перекрашена Так, бежим, бежим, бежим Перепрыгиваем здесь, отлично. Так, вот это у нас опускается, вот это у нас поднимается. Блин, а, а что он такой быстрый-то, я не понимаю? У него скорость лошади определенно быстрее, чем моя. Почему он такой быстрый? Он, видимо, читингует как-то, читерит. Опа, отлично. Пока что я вроде на первом месте. Мне нужно три круга пройти. Раз, два. Вроде нигде не запинаемся. Блин, в забор, кстати, тоже не очень-то хорошо получается. Так, все, все, все. Сейчас вот эта штука должна опуститься. Или вот это вот. Отлично, отлично. Пока что идем, ребятки, нормально. Уже не ноздря в ноздрю, уже с разрывом, с большим, с офигенным. А, меня не так-то просто догнать. Апа! Попро Попробовал я, и получилось. Назад не оборачиваюсь специально, чтобы. Так, да, я виннер, я победил уже в этом раунде. Замечательно, друзья. Ну, скачки, я смотрю, мне даются гораздо а, лучше, чем все остальные мини-игры. Опять первое место. Опять мы набрали в скачках первое место Замечательно Ну что ж, ребят, вот такая игрушечка под названием u Где мы можем э, играть в мини-игры и не только, то есть по заявлению разработчиков Здесь можно и создавать эти мини-игры В которые будут играть другие игроки Также мы можем кастомизировать персонажа Взаимодействовать, наверное, с другими ребятами И девчулями, которые здесь бегают И многое-многое а, другое Ну что ж, первое мнение мое после обзора Который я сейчас сделал так положительное Я, естественно, поиграл бы в эту игрушечку На досуге Она действительно может занять очень увлекательным образом Ваше свободное время Я и ставлю 7 из 10 возможных баллов по по, а, своему жанру. Ну, а что, ребятки, думаете вы по поводу данной игры? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Братишка Scratch обязательно а, на них ответит. Ну, и для того, чтобы я продолжал играть в эту игру, мне необходима ваша поддержка. Давайте наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров и 50 лайков. И я буду продолжать играть в эту игрушечку гораздо чаще. Ну, а вы, ребятки, играйте только в самые топовые и крутые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно услышимся. Пока-пока. Ну, а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное